Россия, на мосту побережье, свет у манаты сопок небо, серный мостой. Здесь загадочный город, все мечты и надежды, где начало страны. Здесь мой город родной. Мы лучше, скажет любой, кого бы не спросили. Приезжай, гости, к нам на Дальний Восток, Наш любимый и родной Владивосток. Город рад всех, музыкантов, аспортистов И друзей всех профессий. В войне земля, дулы, Но что Самый лучший даже с любой, кого бы не спросил, Приезжай власти к нам, на дай ли восток, ваш любимый и родной плоти восток. Сири, чай по стекла, на дали стороны на что ли мы Владивосток на данный момент является...